просто не стоим, просто не стоим, даже хаешка просто пушим Что за флешка убил, Тише Он справа Не уберите, пожалуйста Это анекдот! Ты чё, прикол тянешь? А, Максон ты ЧТО ЭТО БЫЛО?! Ты тоже это видел?! У меня просто прицел был где-то сантиметра два ДА! ДА! Не, не, вы чё, мужики, у меня ровно на голове Ты сказал, без эмоций будешь играть? Ладно, Серьезно? Серьёзно? Анекдот Знаешь, что кажется, его, почему у меня кадр так. живет? Возможно, дай май говно Герцавка падает Герцавка Понял. Что? Меня... Я как будто в 30 герцов Ты у меня прослайдил герцавка. только что Они запушили Это лонг, yeah? да? Да синим бокс. ха ха Пашка, ха ха чуваки я не целился ни разу я клянусь вам что это? ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха Блять, я уже зашел за эту хуйню. Не, не, это мне надо. <Знаешь>, Нахуя? Тише. Я за. Блять, это это пиздец меня телепортирует как пизду. Нахуй ты идешь, ебаный банан, кстати, говорят не идти. А ты меня послушай, блять, как, как мне блядь, пикать в этой игре? Может, ты а выйдешь, не? <толкнуто> Я вот этому типу Я... два лица дал через страх. <свят> <свят> Двое, трое, трое, трое у меня. Просто пиздец, ебаный долбаеба, сыновья бледьей, еба. Нет, пизду. Он с читом. щитом. Подставился. Джунгл. Да ну пизду эту игру, блять. Скажи, пожалуйста, зачем ты сейчас бежал на ноги? Да не ебало, Фу, блядь. Щит. Забрал двоих до этого. Пошел нахуй. Никто. <свят> Блядь. Два Нет! Он два ебала на ходу поставил, сон он читал На банихопе можно Охуенно Ты просто еще фулгай с ним видел Кого? А? Я просто не вернулся хе Сосу Блять, гандон ебаный А тут те же клеточки или разные? Разные. разные. Это охуенно, это просто охуенно. Я на букву Д иду вперед. Что за ров? У меня АД это вперед назад. Я не запомнил. Вот сюда, наверное. Нет, вперед, вперед, вперед! Ебанутый, рандомщик. А, ну ты значит просто. Ну, где ты, короче, ты меня мог видеть? А в смысле ты меня? Ван Магдеб. Сью. Сью. Да как блять? Как? Как? Три раза прыг. Как здесь, блять? Похуй сиди тут. О. Сью сиди тут. Это еба. Давай так, недалеко от того места, где ты меня, ну, нашел бы. Ай, бозуки. А. Это хуево. Ч? Чего ты? А, 5, 5, мать, ну... ah, значит он меня видел. Ты понял, да, что он тебя еще не смотрел? Я не ставит, чел, ч, вопли? Я тебе откат сохраню, ты посмотришь потом. Это пиздец. Ебать, сеночку нашел. Нихуя. Ты меня не видишь. Я ваху вообще Да вылези ты с винтов со своих ебаных. Да я знаешь, что меня видел, блин, ты с ты Максом увидел, вообще ты меня видел. Ром, <свист> позвольте, я скажу только одно, это был просто сейчас пиздец таймит. Ром, дай, пожалуйста, дезертигов бич, у меня нет денег. <свист> <свист> <свист> <свист> Мама держит. Ох, его убили. Ты игрался, считай Никогда, я его даже не скачивал. Что ты делаешь? Слышать. То же самое было углом, в прошлый раз. То же самое было, когда один в пять брал. То же самое там же Чел сидел. Ты грешь, Бей, все, я не хочу играть в это говно ну типа я сейчас так просто увидел Блять, да. как ты петух блять. красавик сити да нет инфо под тобой. Oh, Просто топовая игра. Мать в канале. Да, было весело, я шкафу прятался. А пойми залетел. Вы смотрите, идите, идите отсюда, я выстрою. Он видишь, я слежит на подъеме. Смой Сэйблю Хорош Ну сколько еще до второго? Я не хочу играть в это говно Какой прострел он? Почему? Добей его Симпатично Бэм Давай, пожалуйста а как я тебя ноль хитов дал? Так был потерян автонул Спасибо, как я тебя ноль хитов дал? Да, блядь Давай, кикни okay. Вдвоем выиграем О, oh, блядь, какая за купать Выйди. Откуда я виделись? Походу с шарта, я тоже его не видел. Да. ящик можно самому забрать. А. Нифига, все полезные позиции. найс. най най най най Это Блин, долбою! Тих, так можно? Я досукал, гандон. убежал на Хорош. Ультра нет. там. Да в пизда блядь. Раздите, спроса, Сука, вы все нахуй? Да, нет. Да да, Блять, это последний. Не доспехов нахуй. Сука, вот с какого с... хуя, блять, я. Да в пизду, короче, играть ну, нахуй. Я он полностью перевернул не спаунил. Рома, давай ко мне. Страк упал. Что вы сделали? давай нахуй. Ты куч. Ты давай. А чё вы, а чё вы делаете, пацаны? Зато досы. Я всех положил. Блёс, на блядь, да? 80. Не знаю, я сейчас пустил. Не, просто катка закроется и все. Минус 837. Один пять готово? 4. О, все пизда нахуй, килка. блять! Какого хера это было сейчас не прострелом? Это тоже охуел. Говно. Пабло. Что это? Может, как танк с пулеметом просто вылечишь? Он стоит, или? А, забей. Ебутка, <свист> <свист> <свист> Быстрее. Быстрее! Быстрее! Сзади! Слева! Тип... Таро подошло. бля. меня обхитаски. Это самый хуйп турецкий. Я сам первый. А как он все? Был близко у вас. Он бляди Бакуган! Да, смотрим. Он у сам, блин, стреляет. Ты спиной, бы, может, не туда стоял. Я не беру авик. Чуки меня забанит. Мега хорош. Еще, еще. Пабло.